Здравствуйте, дорогие мои друзья, здравствуйте мои однокурсники, здравствуйте мои учителя Филипп Дан и Игорь Черноусов. Этот видеоролик, отчет о вебинаре, я записываю в рамках нашего тренинга YouTube мастер или «Как сделать на YouTube подписку более тысячи человек». Я хочу сказать слова благодарности нашим учителям Игорю и Филиппу о том, что они э, нам дали очень много качественной и нужной информации. Могу не побояться этого слова сказать, что она уникальна, потому что на других тренингах, честно слово, я столько бы не получил. Очень хороший подход э, к обучению, своевременно откликаются на э, наши просьбы, откликаются на помощь и профессионально подают материал. Не хочется с ними расставаться, к ними прикипел душой и сердцем. И они так и сказали, что вебинар закончился, но мы вас не бросаем. То есть и после вебинара в любой момент можно к ним обратиться за помощью, и они никогда не откажут. Рекомендую вам этот вебинар, кто еще не посещал его. Вы будете всем довольны. У вас появятся такие продукты, как свой канал на YouTube, вас научат создавать ролики, появится страничка на Facebook, появится сайт на гугле вы научитесь продвигать в этих продуктах свои видеоролики и конечно же со всеми подружитесь и будете общаться долго-долго-долго коллективно можно добиться всего всего вам доброго удачи вам всех благ успехов всем прошедшим тренинг и хороших заработков на своих продуктах. Надеюсь, мы еще не раз увидимся и будем сотрудничать. Всего хорошего. Пока-пока. С вами был Иванов Сергей Васильевич.